Противовес сторонникам теории глобального потепления академик Российской академии наук Геннадий Матишев сделал вывод о том, что человечество, наоборот, ждет ледниковый период. Так ли это на самом деле, рассказывает эксперт Казанского университета.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 того, что за счет укремот меняется, меняется в сторону потепления. Диана Жленькова, Универньюс.